В этом видео разберем работу с активной и нативной рекламой в Globox Web. Авторизовываемся на сайте и переходим в раздел «Сокращенные ссылки». Я разделю ролик на две части. В первой части мы разберем нативную, скрытую рекламу, а во второй части разберем активную рекламу. Нативная реклама. По-другому еще можно сказать «скрытая реклама». Итак, чтобы лучше понять, как она работает и что на что влияет, давайте будем разбирать на примере. Давайте сократим ссылку. Указываем ссылку на любой ресурс. Поле «Краткое название» пропускаем, оно нам не надо. Дополнительный параметр тоже не трогаем. Нас сейчас интересует параметр, на сколько секунд задерживать посетителя на странице. Давайте подробно выясним, на что влияет этот параметр. Ставим 0 секунд и сокращаем ссылку. После того, как система сократит ссылку, она нам выдаст карточку. Итак, теперь у нас уже две ссылки, которые ведут на мультик «Маша и Медведь». Есть оригинальная, а есть короткая. Для пользователя, если ему скинуть эти обе ссылки, отличий вообще никаких не будет. То есть, пройдя что по оригинальному, он попадет на YouTube и посмотрит мультик Маша и Медведи. И пройдя по короткой, он точно так же попадет на YouTube и посмотрит мультик Маша и Медведь. Давайте разберем, в чем же все-таки разница в этих ссылках, для чего мы это все проделывали. А разница вот в чем. Все пользователи, которые будут проходить по моей короткой ссылке, они будут запоминаться системой, и в будущем, когда они захотят зарегистрироваться в Globox Web, они будут записаны моими рефералами. Но это одна из функций. Есть еще вторая функция. Это вот как раз нативная скрытая реклама. Посетив ресурс, куда вы его отправили, да, в данном случае посмотрев мультик «Маша и медведь», Пользователь или в браузере, или в своем смартфоне, нажав кнопку вернуться назад, получит еще рекламную страничку, ту, которую вы хотите ему показать. Так как мы, когда сокращали ссылку, ничего не настраивали, никаких рекламных страниц, то автоматически ему выдаст страницу Globox Web. Вот таким вот образом работает скрытая нативная реклама в Globox Web. Давайте вернемся теперь в личный кабинет и изменим эту ссылку. Поставим задержку у нее не 0 секунд, а допустим 30 секунд. Итак, мы изменили таймер с нуля на 30 секунд. Давайте теперь посмотрим, что теперь произойдет, когда пользователь пройдет по ссылке. А происходит вот, что пользователь теперь при переходе видит таймер, по истечению которого его перенаправит на нужный ресурс. Теперь у нас будет два варианта исхода событий. Первый вариант это когда пользователь таки дождется окончания таймера и его перенаправит на нужный ресурс. Здесь будет происходить все точно так же, как при выставлении нулевой задержки. То есть пользователь попадет на YouTube, посмотрит Маша и Медведи, и при нажатии кнопки «Вернуться назад» ему будет показана реклама, которая у нас будет настроена в Globex Web. Второй вариант – это тот случай, если пользователь не захочет ждать окончания таймера, и он нажмет кнопку перейти. Тогда браузер ему откроет две новые вкладки. На одной вкладке будет тот ресурс, куда мы его отправляли. В данном случае это YouTube, мультик Маша и Медведи. А на второй вкладке будет открыт тот ресурс, который мы хотим рекламировать. Так как мы изначально не настраивали рекламу какого-либо ресурса, автоматически выдается стартовая страница Globox Web с моей реферальной ссылкой. Давайте опять вернемся в личный кабинет и изменим нашу ссылку. Только теперь уже значение таймера мы поставим переход по кнопке. Что это значит? Когда пользователь перейдет по нашей сокращенной ссылке, он попадет вот на такую промежуточную страницу. Дальше переход возможен только при нажатии на кнопку. А нажав на кнопку, ему автоматически откроют две вкладки, как и в предыдущем варианте, когда была задержка 30 секунд. То есть в данном случае нет просто таймера, нет бегунка. Да? Есть только одна кнопка и все. Мы разобрали, что происходит при разных значениях таймера. Теперь возвращаемся в личный кабинет и разберем еще один параметр. В карточке, которую создала система, когда мы сокращали ссылку, в самом низу есть пункт режим агрегатора. По умолчанию в стандартном режиме пользователю будет рекламироваться главная страница Globox Web с моей реферальной ссылкой. Но если я хочу пользователю показать какой-то другой сайт, то есть рекламировать себя, может быть там свою страницу на фейсбуке, может быть хочу там друга сайт прорекламировать или свой личный сайт то тогда я должен режим агрегатора переключить наличный и вписать ссылку, куда нужно перенаправлять пользователя. Значение таймера у меня осталось, переход по кнопке. Значит, что произойдет теперь в данном случае, если пользователь переходит по моей ссылке, он попадает на промежуточную страницу с кнопкой, Нажав на кнопку, пользователь в браузере опять-таки получит две вкладки. На одной вкладке будет все та же страница на YouTube с мультиком Маша и Медведь. А вот на второй же вкладке он получит тот ресурс, который я хочу рекламировать. Настраивая режим агрегатора личный, я указал ссылку на Википедию. Ее-то и увидит пользователь, когда сработает нативная реклама. Активная реклама в Globox Web. Данный вид рекламы доступен только платным аккаунтом. Для того, чтобы работала активная реклама у вашей ссылке, таймер задержки не должен быть нулевым. Для наглядности я выставлю значение таймера «Переход по кнопке». Заходим в настройки активной рекламы и видим два формата, какие возможны в данном виде рекламы. Это мы можем рекламировать видео из YouTube и можем рекламировать какой-то свой баннер, то есть статическую картинку. Давайте разберем первый вид, это рекламировать видео из YouTube. Первым пунктом нужно указать ссылку на видео, которое я хочу рекламировать, показать пользователю, да, Значит, я загрузил на YouTube рекламное видео, скопировал на него ссылку и вставляю его в первое поле. Во втором поле мы указываем, с какой секундой проигрывать данное видео. Я думаю, здесь понятно. Краткий текст, здесь тоже все понятно. Я ничего здесь менять не буду. Ссылка, куда перебрасывать посетителя при клике по видео, здесь тоже... Ну, предельно понятно, то есть если вы хотите перенаправлять, то есть если человека заинтересовало ваше видео и он хочет посетить ваш сайт, значит вы должны здесь указать сайт, куда он должен отправиться, когда нажмет на видео. Я здесь вписываю свою реферальную ссылку Globox Web и в конце нужно отметить, применить эту рекламу только для конкретно этой ссылки или применить эту рекламу для всех ваших ссылок, которые у вас есть уже сокращенные в системе Globox Web. Пока я отмечаю применить эту рекламу только для этой ссылки. Нажимаю сохранить. Теперь пользователь, когда перейдет по моей сокращенной ссылке, он на промежуточной странице, либо же пока действует таймер, будет видеть мое видео, либо пока не нажмет кнопку перейти, у него будет перед глазами мое видео. Вот так работает активная реклама. Точно так же можно рекламировать баннер, то есть картинку. Перейдем обратно в личный кабинет и зайдем в настройки активной рекламы. Давайте изменим свой выбор и отметим теперь, что мы будем рекламировать баннер. Первым пунктом мы загружаем по кнопке картинку. Вторым пунктом мы указываем ссылку, куда перебрасывать посетителя. Это точно так же, как было с видео. Здесь у меня уже стоит моя реферальная ссылка на Globox Web. Также внизу отметить нужно применить эту рекламу только для этой конкретной ссылки или для всех ссылок ваших, которые есть в Globox Web. Ну, я здесь ничего не меняю, нажимаю ⁇ Сохранить ⁇ После того, как все изменения будут сохранены системой, пользователь, перейдя по моей сокращенной ссылке, будет уже видеть не видео с YouTube, а баннер или картинку, которую я загрузил. Вот таким вот образом работает активная реклама.